Итак, упаковка тарелок одноразовых, диаметром 180 мм, по 6 штук в одну упаковку. Вот смотрим, что у нас получается по швам. Отличные ровные швы двух сторон, и третий продольный